Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Данное видео предназначено для адекватных и взрослых людей, которые понимают ценность времени и солидарны со мной в убеждении, что любой полезный труд должен быть оплачен. Если вы не из их числа, то попрошу вас закрыть это видео и не тратить свое время. Для всех остальных спасибо, что остались. Теперь перейду к сути самого видео. С сегодняшнего дня я запускаю свой Patreon, это ресурс платной поддержки авторов контента. Если вам полезен мой контент и вы хотите его развития, можете меня поддержать посредством данного сервиса. Как это происходит? Вы выбираете размер пожертвования и становитесь моим патроном. Как вы могли уже заметить, что у меня есть три уровня поддержки. На каждом уровне есть свои бонусы и привилегии то есть за вашу поддержку вы получите определенный набор полезности в ответ так за первый уровень поддержки вы получите доступ к моему долгосрочному портфелю инвестиций которые сможете повторять и отслеживать оповещение о новых покупках и изменениях в портфеле это именно тот портфель который содержится у меня на интерактив брокерс на долгосрочную перспективу. второй уровень патрона позволяет помимо Доступа к долгосрочному портфелю получить доступ также к портфелю спекулятивному, ожидаемая доходность которого на данный момент составляет порядка 80% годовых. Ну и также вы получите оповещение о новых покупках и изменениях в портфеле. И, наконец, третий уровень патрона, самый максимальный, за который вы, помимо всего озвученного мной ранее, получите еще до доступ к портфелям инвесторов, которыми я управляю, также доступ к так называемому клубу инвесторов, где мы с вами один раз в месяц будем встречаться в зуме для того, чтобы обговорить общую ситуацию на рынках, поделиться мнениями, поделиться гимитом, инсайтами, фишками, ну и просто провести время в кругу единомышленников, скажем так. Единственный момент, что данный клуб, он откроется, когда... Наберется 10 патронов в данной категории. Следующий бонус это закрытые материалы, инсайты по инвестированию, трейдингу и управлению личными финансами. Я думаю, что здесь объяснять нечего, все предельно понятно. Ну и два остальных бонуса, это уже те, которые я озвучил ранее. Бесплатный контент по рекомендациям к покупке активов останется в телеграме, как и раньше, но в урезанном виде. Полная же версия переедет на Patreon. Поддержка в Patreon является ежемесячной, но вы можете ее отменить в любой момент. Также есть удобное приложение для смартфона, в котором вы сможете получать оперативную информацию от меня, если станете моим патроном. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новых встреч. Пока.